Привет, дорогие друзья, пользователи гости моего канала. С Мы серия кролик. Сейчас мы пойдем в финар. На улице в 8 часов утра. С утра не получилось, покормить, я ездил, там на работал. Я вот, скажу, что Ну, пойдем. Главное, чтобы меня они не, не, не съели, просто. Душка отвалилась. Вчера пошел. Так я думал, руки подвидают. Стоял вас. Сегодня выскочили. Ну, просто для примера. А то есть кролики, кролики, что такое свиньи? когда они Шум Шухают. А давайте. Одним принесишь от другим будет. Эти уже не амуют довольны, да? Кусенька, а эти ждут. А -а -а, да, да, да. О -о -о. Вторая партия пошла. Пошли, пошли. Рядом отключили. Здравствуйте. Пошел, пошел. Сейчас еще воды надо принести. Вот это тишина. Ой, красота. Добавляем водичку. Что, понадобилось там это буквально 3-4 минуты с учетом того, что я разводил корма. Ну, варим мы полдня, потому что нужно 4-5 чугунов на день сварить, 23-литровых для этих поросяков Как вы заметили, мы убрали с улицы вот этих двух Поставили сюда на покрытие, но ну, что-то у нее начало, походу, только охоты, поэтому она как бы не ходит Да и у нас плохой, не хочет собак работать Лэйхак, если что, кому конечно надо, вот так носить, очень удобно Ну, вот в таком маленьком колхозном помещении вы можете обратить внимание, сколько тут стоит все, всем пока, друзья. Пойдем дальше кормиться, боюльки не может. Ну или не хотим. Все, всем пока. Всем счастья, здоровья, семейного благополучия, мирное на небо. Надо головой. Подписывайтесь. Всем пока.